Приветствую вас, друзья! На связи Евгений Ванин. В этом видео хочу рассказать о новом проекте от компании Просто Гейм. Проект очень интересный и сейчас идет предстарт. То есть еще у вас есть несколько дней для того, чтобы, так скажем, влиться в этот проект. Чем он интересен, я сейчас постараюсь рассказать, но я приготовил для вас специальную страницу. Сейчас я вам ее покажу. Это вот такая вот страничка, на которой вы сможете более подробно посмотреть маркетинг, как это выглядит, стратегия 10.10 и, соответственно, стратегия заплати другому. То есть вы обязательно посмотрите вот эти видео, да, прежде чем принимать какое-то решение. Но сразу скажу, проект очень крутой и интересный. Тем более сейчас предстарт, то есть вы можете уже сегодня активировать данную площадку для себя, да, чтобы занять очередь и, грубо говоря, начать зарабатывать уже на старте. Давайте перейдем непосредственно к самому маркетингу. Для того, чтобы сейчас зарегистрироваться в этой живой очереди, вам нужно зарегистрироваться в просто гейм. Если вы там уже зарегистрированы э, в этой компании, то вам достаточно просто зайти в кабинет и вот здесь вот нажать вот на этот значок, то есть э, живая очередь ссылочка на регистрацию будет находиться прямо под этим видео то есть переходите регистрируйтесь и следующее что вы делаете просто нажимаете вот на этот значок вас переадресовывают в кабинет в кабинет живой очереди и давайте разберемся немножко с маркетингом маркетинг здесь интересен тем то что здесь действительно живая очередь каким образом она работает давайте мы сейчас перейдем во вкладку маркетинг сначала да? здесь всего 21 уровень и достигнув 21 уровня вы заработаете на нем 22 миллиона рублей два с половиной миллиона рублей для того чтобы перейти с первого уровня то есть все начинают всегда с первого уровня и постепенно двигаются ну грубо говоря до 21 переход с одного уровня на другой нужен для того чтобы это произошло за вами должно встать всего три человека как это выглядит давайте на схеме покажу так, вот кейнот я приготовил. Схема такая. То есть, представьте, это зарегистрировались вы, у вас появился один юнит. За вами регистрируется три человека, то есть три юнита. Раз, два, три. И, соответственно, вы переходите уже на второй уровень. Потом за этим человеком также регистрируется три. Он переходит за вами тоже на второй уровень. И все выстраиваются вот такой вот колбаской. да, То есть вниз туда, вниз, вниз. Но в чем здесь суть? Здесь есть рекурентные платежи. То есть раз в месяц, через 30 дней вы продлеваете свою подписку, свой аккаунт либо за 300 рублей, либо хотите, покупаете 10 юнитов, как это сделал я, сейчас покажу. Вот. Таким образом, мои аккаунты, а то есть новые аккаунты, они становятся в конец очереди. Таким образом, они проталкивают всех остальных, кто зарегистрировался там раньше меня, опять вверх. И То есть каждый день, Регистрируются люди каждую минуту и, соответственно, толкают других вверх. Вот таким вот образом это работает. У компании есть продукт, который, так скажем, оплачивается ежемесячно. Это сервисы для бизнеса. И таким образом, за счет рекурентных платежей, вы сможете выстроить полноценный пассивный доход. Вот, Но я рекомендую все-таки посмотреть презентации, которые я для вас подготовил. Они будут находиться вот на той странице, которую я вам показал. Ссылочка на нее будет находиться прямо под этим видео. Обязательно посмотрите и в маркетинге, я думаю, вы разберетесь. Что самое интересное здесь еще? да? Здесь есть бонусы, которые вы получаете при движении. Давайте точнее по маркетингу еще закончим, потом к бонусам вернемся. Если вы никого не приглашаете, вы все равно также двигаетесь вот по этой структуре, то есть вас двигает вся команда, то есть вся компания. Все новые участники, которые регистрируются, они продвигают ранее зарегистрированных. И потом те, у кого вверху заканчивается, так скажем, месяц, они оплачивают еще, ну я буду оплачивать, например, 10, так скажем, клонов, так называемых, да, то есть 10 юнитов. Эти 10 юнитов будут становиться всегда в конец очереди и проталкивать остальных если почитать по маркетинг-плану, то есть маркетинг-план представляет из себя живую очередь, это значит, что каждый новый участник продвигает всех вверх. А система виртуальных юнитов позволяет продвигаться даже тем, кто находится в самом конце очереди за счет тех, кто находится в начале. Помимо прибыли, получаемой от продвижения своих юнитов по уровню, вы можете получить дополнительную прибыль от привлечения новых участников в проект за продвижение каждого юнита, приглашенных и достижение ими определенного уровня, вы будете получать прибыль, начисление начинает приходить с момента перехода аккаунта реферала с 6 уровня на уровень выше. Что происходит? То есть, если вы еще дополнительно развиваете партнерскую программу, то есть приглашаете людей, не сидите пассивно, да, получаете прибыль, а приглашаете людей, то вы зарабатываете еще больше. С шестого уровня, смотрите, здесь трехуровневая реферальная программа. Да, то есть, с первого уровня, то есть, со своих личных партнеров вы зарабатываете с шестого уровня, когда человек туда переходит, 70 рублей. Со второго уровня партнерской программы 20 рублей и с третьего уровня 10 рублей. Вроде бы не так много, но с каждым уровнем эта сумма повышается. То есть, на седьмом уровне вы уже получаете 210 рублей с личников, на восьмом 840, на девятом 1260, на десятом 1960. На 11 уровне 3640, на 12 уровне тысяч, ой, 6790, далее 15400, 3861, 600, 123, 200 на 16 уровне. Представьте, у вас 10 партнеров, которые дошли до 16 уровня. То есть вы получите более миллиона рублей только по партнерской программе первого уровня, а у вас еще второй и третий. Да? То есть я их сейчас не учитываю. 17 уровень 246 тысяч, 18 492. 19-й 985 тысяч, 20-й 1 миллион 971 тысяча и 21 вы получаете 3 миллиона 942 тысячи 400 рублей с одного партнера, с одного его юнита, а у партнера может быть, допустим, 10 юнитов. У меня, например, сейчас 13, да, сейчас 3 юнита дают в подарок. Ну, как их получить, я вам сейчас тоже об этом расскажу. Представьте, у вас, допустим, 10 партнеров доходит до 21 уровня вы получаете 30 миллионов 900 там точнее 39 миллионов 420 тысяч рублей очень неплохо это партнерская программа то есть партнерскую программу здесь развивать очень выгодно то есть чем выше ваша первая линия то есть не выше а шире ваша первая линия тем больше вам падает комиссионов при достижении каждого уровня причем Опять же говорю, у партнеров может быть не одно место, а 10. И, соответственно, вы можете эти заработки, доходы увеличивать в 10 раз. Например, если на первом уровне у вашего человека не один юнит, а 10, то здесь вы получите не 70 рублей, а 700. Разница очевидна. Давайте перейдем к бонусам. Теперь посмотрим, что вы получаете. При достижении определенных уровней, то есть, когда ваш юнит доходит до какого-то уровня, вы получаете э, на восьмом уровне э, бонус, это матрица в простой гейм, это в принципе э, 10 долларов, да, и у вас активируется еще матрица в простой гейм. Э, э, на девятом уровне вы получаете еще дополнительный юнит в маркетинг в живой очереди, на десятом еще один юнит дополнительный. Э, Бонус на 11 уровне еще дополнительный юнит. И начиная с 12 уровня вы получаете уже такие ценные призы и подарки. На 12 это Яндекс.Станция. На 13 уровне, то есть при достижении 13 уровня вы получаете AirPods. Далее на 14 уровне вы получаете Apple Watch. На 15 iPad. На 12 iPhone 12 ой на шестнадцатом уровне вы получаете iphone 12 на семнадцатом уровне macbook на восемнадцатом уровне вы получаете уже автомобиль hyundai solaris на девятнадцатом уровне вы получаете сертификат на строительство загородного дома на двадцатом квартира в санкт-петербурге и на двадцать 21 уровне вы получаете, при достижении, точнее, 21 уровня вы получаете квартиру в Москве. То есть, пройдя всю эту игру до 21 уровня, у вас как минимум будет уже машина, две квартиры, загородный дом, ну и куча Apple техники. Помимо этого, у вас, соответственно, будет еще очень кругленькая сумма денег для осуществления каких-то ваших э, других мечт и стремлений. Если зайти на арену, давайте зайдем на арену, вы можете сейчас увидеть здесь на первом месте меня, то есть у меня набрано сейчас по лидерам 127 баллов и конкурс этот только начался, поэтому я рекомендую вам присоединиться и для того, чтобы присоединиться, опять же, вы обязательно просмотрите все вот эти вот короткие презентации, как с этим работать на страничке ниже данного видео, зарегистрируйтесь, далее. Заходите в кошелек. Кошелек можно сразу пополнить рублями, либо вы заходите просто в раздел очереди и здесь у вас есть э, выбор, да, сколько юнитов себе купить. Я сразу зашел на 3000 рублей, то есть я получил 10 юнитов и 3 юнита в подарок, то есть у меня 13 мест, по сути, будет. Если вы заходите на один юнит, вы просто платите 300 рублей, получаете одного юнита. За 900 рублей вам плюс один юнит идет в подарок. Соответственно, я рекомендую, опять же, на старте, так как э, старт вот, начинается через несколько дней, э, официальный старт будет 1 апреля, Вот э, идет технический предстарт компании «Старт 1 апреля 18.00». То есть до этого времени у вас есть возможность пригласить как можно больше людей в свою команду. Ну и в принципе, даже если вы никого не пригласите, вы прекрасно понимаете, если вы сейчас занимаете место, то после вас уже те люди, которые покупают места, они становятся вот такой вот колбаской и вас протолкнут быстрее к тем бонусам, к тем деньгам, о которых мы сегодня с вами говорили. Для покупки юнитов вы нажимаете на кнопочку, допустим, на 3000, и здесь есть оплатить через Payer, есть оплатить через Visa. Я уже купил а, свои юниты, да, то есть вот можно посмотреть. Так, мои юниты. Вот. Э, баланс кристаллов 3000. То есть и у тебя в запасе 13 юнитов, они будут проставлены в очередь после технического старта. Все. То есть можно, грубо говоря, отсюда... Купить эти юниты. Каждый юнит это боевая единица, которая будет на автомате генерировать вам прибыль. Чем больше юнитов у вас будет, тем больше и быстрее вы будете зарабатывать. Для всех действует единая очередь. Каждый новый юнит сдвигает всю цепочку вверх. Один юнит в месяц потребляет 300 кристаллов. То есть, ну, по сути, на 30 дней хватает. Это как, так скажем активации Активация да, кристаллы списываются с баланса каждые 8 часов и создают виртуальные юниты, которые встают в конец очереди, тем самым продвигая всю очередь вверх. После сдвига виртуальные юниты исчезают. Для того чтобы попасть на следующий уровень. За вашими юнитами должны в очередь встать три новых. Понятно, да? Думаю. Вот на этом все. Друзья. Под этим видео находится ссылочка на регистрацию. А, кстати, забыл еще сказать: да, есть промо в котором вы можете участвовать, да, то есть приглашая а, активированных людей, вы получаете еще лотерейные билеты, а, которые также будут разыгрываться каждый понедельник, а, будут разыгрываться цены, призы. А, за видеообзор вы также можете получить серебряный билет. Если вы, а, смотрите, у вас пришел партнер а, и в течение 30 дней с момента регистрации активирует 10 юнитов, то вы получаете золотой билет. По этим билетам раз в месяц мы проводим розыгрыши призами у розыгрышев выступает техника apple то есть вы приглашая людей по партнерской программе вы зарабатываете еще принимаете участие в розыгрыше техники Apple и также что самое интересное есть джек Джекпот 50 тысяч рублей и в один из дней рулетка останавливается и последние 100 юнитов в очереди разделяют между собой призовую сумму. То есть представьте, вы зарегистрировались, например, сегодня, еще не успели, так скажем, никого пригласить, ничего заработать. Да, но вы оказались в этой сотне юнитов и среди этих 100 человек делится 50 тысяч рублей. То есть вы сразу получаете 500 рублей. Если же вы в эту сотню не попадаете, соответственно, вы, скорее всего, выше этой сотни находитесь и уже скорее всего, заработали свои первые деньги. И, в принципе, для этого ничего не нужно делать, достаточно просто активироваться. При этом, если у вас, например, будет 10 юнитов среди последней сотни, то вы получите одну десятую от всего призового фонда. То есть, вы получите не 500 рублей, а 5000 рублей. Поэтому выгодно сейчас заходить именно на 3000 рублей, получать три дополнительных юнита и, соответственно, включаться... В работу. На этом, друзья, все. С вами на связи был Евгений Ванин. Ссылочка на мини-презентации, то есть вот на эту страницу и на ссылку для регистрации будет находиться прямо под этим видео. На этом все. Всем счастливо и пока-пока.